Доброго всем денечка. Сегодня хотела показать, как выглядят мои томатики, их схожесть. Я сажала 2 марта. Вот, посмотрите, какие. Надеял, вот твои томаты такие вот симпатичные стоят. Ну, пока еще вот тут у меня не проклюнулись, но думаю, будут. Ну, практически все хорошо взошли. Все. Вот, я их подсыплю. Чуть попозже, скажем. Вот они какие уже хорошенькие. Все уже бодренькие. Думала, ну все, отсадилась, отсадилась. А нет. А нет. <с> Пришло мне письмецо из города Серпухов от Амелиной Юлечки. У нее канал называется «Цветоводы всех стран. Объединяйтесь». Ну, пожалуйста. И она мне прислала томаты которыми я сейчас похвалюсь вот так выглядит послание от юли мы с ней давно уже дружим не первый год она мне пишет, пишет удачных посевов и классных урожаев и мир в ваш дом любочка юля спасибо за красивые добрые пожелания давайте посмотрим что юля прислала южный загар Перчики она острые еще прислала, цветные. Шоколадные. Томат ракета. Ну, это очень популярный сорт, сорт низкорослый. Олеся. И вот здесь вот закатка природы. Тут еще львиный зев. Мы с ней списывались, я просила Юль. Ну, буквально там штучки 4-5. Больше не надо, потому что у меня достаточно уже посеяно томатов. Юля, тебе огромное спасибо за внимание ко мне благодарны тебе за твои добрые слова ко мне и вообще мы хорошо понимаем друг друга Юрочка спасибо спасибо тебе огромное буду сажать твои томатики я подготовила уже вот коробочку сделала здесь бороздки сейчас прям на сухую разложу семена и думаю будем ждать всходов так что второго Марта уже сходы почти всех томатов появились. Сейчас буду сажать из города Серпухова от Амелиной Юлии. Посадка томатов не закончилась. Еще пересаживала томатики. Вот 10 штук мне дала соседка. Тут уже большие. Пузата хата. Томатики большие уже такие. Симпатичные, симпатичные. Так что я отчиталась перед вами, какие томаты я... Посадила, какие взошли. Будем ждать более ярких солнечных дней. Хочу еще всем сказать спасибо за то, что поделилась. Например, соседка моя поделилась уже замечательной рассадой. Те семена, которые прислали мне. Будем ждать, что томаты нас порадуют. Сезон будет удачным. Мир вашему дому!